Если нужны технологии, которые, с помощью которых вас заметят, можете обращаться. Так. Женя, твоя Меня зовут э, Евгений Иванов, я внедряю Bitrix24, я специалист по цифровой трансформации компаний и всему тому, что в принципе связано с автоматизацией, да, потому что мы тот же Bitrix24 интегрируем со многими другими программными продуктами, э, при этом можем использовать, например, даже там браузерную автоматизацию, там роботизацию, то есть между разными а программами. А что, так и, можно и, было, что ли? Процесс. Занимаюсь этим уже, ну, именно внедрением Bittrex24, ну, где-то лет 10, да, наверное, с того... Не, 10, не 10 лет 6, с Bittrex-ом работаешь? Нет, да, 10 лет я работаю с bittrex уже, да. А bittrex 24 внедряю уже сколько, 6-7 лет, получается, как он появился. То да, есть можно говорить, что ты знаешь, о чем говоришь? Ну, конечно, я эксперт Bittrex24, это говорю без тренировки. Ну, окей, все, спасибо. Итак, а о чем суть? Вообще, изначально, Жень, ты должен был только быть в эфире. Мы с тобой договаривались, uh -huh. что интересно ну, да, поговорить да. про Битрикс 24, потому что много хайпа По хай... вокруг. Похайпить. похайпить. Да, ну, <смех> не то чтобы похайпить, разобраться. Вот мне лично интересно, я уже говорил, что ä, я сталкивался с Bittrex очень давно, в 13 где-то году, очень поверхностно. И потом мы перешли на AMA CRM, и сейчас вот я, например, с командой сижу в Zoha. Вот. И <смех> я как третья сторона, я пригласил Диму. Потому что Дима, он круче меня намного разбирается в ЗОХА И также в процессах автоматизации вот этого всего Что, в принципе, и ты делаешь Только на базе ЗОХА. Вот, и хотелось бы разобраться Вот он, Битрикс. Основной мой вопрос, который меня интересует Это почему столько негатива в эту платформу идет Вот есть какой-то у тебя какой-то универсальный За 10 лет, наверное, же есть какой-то опыт, естественно И ответ на этот вопрос Почему везде вот uh, хапят ну, негативят на эту платформу. Ну, по крайней мере, в интернете это видно именно со стороны негатива. Я не видел, на самом деле, шлейфа <связывается> позитивного в эту сторону. Хотя, хотя, понимаю, что и там, ну, там наш продукт русский, да, B324, в противовес, ну, если в противовес, условно, у нас ЗОХа <связывается> западный, можно сказать, не то чтобы а, ну, то же самое, но, возможно, по общему функционалу они схожи, где-то, может, больше, где-то меньше. Мы это разберем, а, покажем тоже, чем занимается. Вот расскажи про Битрикс. Почему так? Вот ты же внутри системы. Uh -huh. Почему так? Ну, здесь история повторяется, наверное, так же, как с сайтами было, да, вот еще там 10 лет назад. А, Hyatt всегда, я думаю, по одной причине, потому что продукт очень популярный, да, что 1С Bittrex, да, КМС, для разработки сайтов, что Bittrex 24, и, ну, продукт популярный, и именно поэтому про него больше мнения складывается, да, причем здесь важно понимать, что продукт достаточно мощный, функциональный, и насколько мы его не возьмешь чаще всего, хоть и команда Bittrex24 старается, да, упрощать сценарии, делать там проще. Что значит людей? сценарий? Что ну, значит? сценарий использования, то есть ага. это продукт практически универсальный, да, на нем можно делать, например, настраивать CRM-ку и порпортал для небольшой компании, там из пяти человек, которые продают B2B продукты, да, а можно для компаний, которые тортики продает выпечку, а можно там для инстаграмщиков например его внедряют. И, а можно там для крупных там enterprise клиентов внедрение делать и у всех свои задачи и в то же время продукт подходит и по той и по и по 3 по 4 вот и много есть людей которые думают что можно ну, насколько взять это все да просто методом научного тыка как это называется что можно зайти потыкать посмотреть и сразу все станет понятно ну это не так на самом деле но это мое мнение вот. потому что кроме того что уметь настраивать продукт надо еще понимать для чего ты это делаешь а вот это понимания его ну, бывает недостаточно то есть но ну, это не касается на самом деле только битрекса да это касается я думаю многих продуктов в принципе которые на рынке есть тот же excel там мы вроде бы знаем да на самом деле мы там знаем по, по 10 я да, по excel вот. уже столько обучения себе по понаскач... по потому что понимаю что там потенциал огромнейший но вот опять же таки я уже об этом тоже в свое время говорил Времени нет на это все изучение, uh -huh. но в Excel это же бомба вообще, там можно делать сумасшедшие вещи Но вот по Bittrex, ну, мы сейчас да. находимся на сайте Bittrex, вот, и uh -huh. я вот смотрю, что здесь, вот то, что ты говорил про разные команды Скажи, пожалуйста, минимальная, вот кому подойдет Bitrix, минимальный состав команды, от скольки нужно заводить уже какую-то CRM, ну тот же самый там Bitrix? Ну, здесь, наверное, Два зависит человека, три человека, человек от uh, количества клиентов и процессов. От с ними. Да, какие процессы. Потому что, ну, я там использую Bitrix uh, в проектах, которые, ну, вообще без людей, по сути. Ну, то есть я использую просто как uh, средство для автоматизации. То есть у меня там продажи... Что, продаж. что ты автоматизируешь? Uh, там идет продукт для, получается... Страховых компаний, ну не страховых компаний, а страховых агентов. И там мы продаем просто свою разработку, и там смысл в том, что у нас Bitrix24 используется как база работы с клиентами и автоматизация выдачи лицензионных ключей. Ну, там, схему я могу рассказать потом как-нибудь. Ну, отпустить. если нужно, да. ребят, все ссылки на Диму и на Женю да. есть в описании к видео. Если что, стучитесь в личку, какие-то вопросы более подробные. Мы сейчас все равно все не расскажем. Да, а по количеству, по количеству сотрудников, да, которым это может быть, ну, вот мое мнение, что хотя бы надо человек от пяти. Вот пяти. -6 ну, человек. Ты же внедряешь да. уже 10 лет, поэтому ну, у тебя есть опыт говорить. Битрикс24 ну, получается сколько? 6 лет. Да, ну, да, вот. с корпоративного портала, как он появился. Вот я дошел до слайда, что весь мир работает Битрикс24. Да, вот а, на это, наверное, один из а, немногих продуктов, который переведен на множество языков и позволяет работать а, с продуктом. Причем вот у нас есть клиенты, которые работают, например, с Китаем, и у них есть офисы в Китае, там китайские сотрудники. Вот. И есть офисы в России. То uh -huh. есть а, можно работать на двух интерфейсах одновременно, что ну, достаточно удобно получается. Так а почему тогда вот если мы свяжем вот весь мир работает в Bitrix24 uh -huh. и тот а, пост, который сейчас везде продвигается по поводу того, что Bitrix задает темп CRM или что-то такое там было, ну ты и помнишь этот пост? Может быть если я uh -huh. не прав, подкорректируешь? Почему столько хайпа тогда? именно из-за этого то, что весь мир работает, и половина из них не может определиться. Ну, хайпа, ну, хайпа, опять же говорю, возникает, скорее всего, из-за того, что продукт известный. А, то есть по неизвестным продуктам, которые никто не знает, про которые никто не слышал, ну, собственно, и хайпа нет. Нет, ну, про... тоже прям да, негативно. То я, я не слышал а, там про какие-нибудь а, другие CRM-ки, да, чтобы так вот прям много обсуждали. То, ну, что да. люди не, не пробовали, и, ну, особо ничего сказать не могу, даже ну, потому же зоха. Зоха – хороший, мощный, функциональный продукт, но он не, как, не нацелен на российскую аудиторию. Хотя, ну, Дима, я думаю, сейчас расскажет, там, какие возможности есть и что можно делать. И вот, а «Битрикс», ну, если вообще смотреть зарубежный рынок, то там есть… Ну, если интересно, могу тоже там ссылки потом привести, когда есть исследования различных изданий, да, деловых, там, которые CRM посвящены, э, которые тоже публикуют свои рейтинги, и битрикс уже там находится. То есть это ну, история о том, что ну, как говорят просто хайпят многие, что битрикс вот вроде бы это просто маркетинг, да, то, что вот там где-то на Западе распространен, и так далее, но не может такое количество там, деловых изданий э, ну, просто так писать про битрикс. Да, это там, если брать долю рынка, там она, возможно, небольшая, ну, именно на Западе, а если брать по самому продукту, он уже заметен. А в России, ну, наоборот, у нас здесь немного продуктов, на самом деле, на рынке CRM, которые люди внедряют. Ну, опять же, Bitrix24 – это не только CRM, это корпоративный портал, и именно поэтому многие Но компании… Вот, а что что, что включает в себя, Bitrix? Давай вот здесь. вот Если на Zoha мы сейчас попозже перейдем на сайт, там uh -huh. вот они, он блочно, как бы визуально понятно, что в себя включает. Вот сейчас я на сайте кручусь, а здесь вот пишут CRM для отдела продаж. Дальше, для крупных uh -huh. организаций. Ну, большой блок CRM, большой блок, который касается коммуникации. Это вот как раз про тренды, которые задает, например, Bitrix24. Когда… Я уже не помню, года три или четыре назад Битрикс начал внедрять открытые линии. То есть это функционал, когда мы можем общаться при помощи единого окна там, через Facebook, ВКонтакте, Telegram, бота и так далее. ну Со всем миром это все приходит в одно окно. Потом этот тренд подхватили другие крупные компании. Ну, тоже там Salesforce, например, начал это внедрять. Террасофт, насколько я помню, этот функционал тоже включил. И так, ну по некоторому функционалу действительно так и происходит. С одной стороны, это общий тренд, да, который, в принципе, на рынке происходит, появляется. С другой стороны, это Bitrix делает чаще всего первым. Вот. И Битрикс, я недавно как раз пост был, народ там обсуждал, почему в Bittrex нет возможности там, учетной системы, ну, грубо говоря, 1С. То есть очень этого не хватает. Я там прямо отметил, что битрикс ругают за две вещи первая вещь то что в битрисе все очень много, всего очень много и очень сложно разобраться ну, как с этим всем работать а второе за что ругают в битрисе недостаточно возможности там типа 1 с чтобы ну, было прям все то есть, ну, разные люди, разные потребности. Здесь важен подход, да, то есть надо разбираться в этом продукте, чтобы рекомендовать правильно. Это как с врачами, да, лекарств много вроде бы, но порекомендовать нужное может только профессиональный врач, ну, либо который ну, есть, на этом как, по, по классике, да, чтобы если что-то внедрять в компанию, да, автоматизировать, то надо mm -hmm. сначала делать аудит бизнес-процессов, что у вас и как, ну, выписывать и так да, далее. Да, и, да, да, чтобы да. потом ты мог на основе этого предложить, что в битриксе там так или решение, иначе закроют да, решение. Вот, потому что я смотрю здесь и туннели продаж, вот я зашел сейчас на вкладку Возможности. Здесь, конечно, очень много всего. CRM, задачи, Но проекты, ну, контакт-центр. Мощные блоки. Вот CRM очень мощный блок, да, там живая лента, это для общения и, в принципе, коммуникации, которые есть по компании. Блок задач очень большой, очень мощный. Ну, то есть, ну, Bittrex покрывает большинство задач компании в принципе в целом. Блок бизнес-процессов, он ну, вообще очень крутой. Потому что на бизнес-процессах мы можем как автоматизацию различную делать, да, именно процессов каких-то автоматизированных, там, отправка писем, смс и все остального. Так мы можем и именно бизнес-процессы там внедрять. То есть, например, бизнес процессы согласования документов, согласования счета, там подписания договора и всего остального. То есть это именно процесс компании, то есть блок СЭТ, да, система электронного документа оборота, здесь тоже есть, и он внедряется намного быстрее и проще, чем это происходит даже в специализированных системах. Ну, Слушай, я знаю, чем... а что не охватывает? Вот ты сказал почти все, а, ч... mm -hmm. а чего нету? Ты знаешь, есть, есть информация? Есть моменты, которые индивидуальны для разных компаний. Ну, причем, когда ты на это смотришь, кажется, ну, вроде бы очевидно, да, ну, вроде бы очевидно, что там должны быть какие-то развернутые отчеты уровня, там, не знаю, там Microsoft Power BI или там Google Data Studio. Ну, вроде бы странно, да, почему в Bittrex этого нет. Вот, с другой стороны, надо понимать, как разрабатываются такие большие продукты и что разработка идет в первую очередь от потребностей большинства пользователей. И если у большинства пользователей есть запрос на какой-то функционал, то это реализуется. Если там функционала нет, ну точнее, запроса нет на функционал большого количества людей, то и функционала такого нет. Но, опять же, Bittrex, в отличие от некоторых, ну, некоторых, может быть, даже многих систем, позволяет это все дорабатывать. То есть я могу, ну мы, мы спокойно интегрируем, например, там Google Data Studio, когда нужен какой-то сложный отчет. Можно интегрировать с той же 1С и провести синхронизацию там номенклатуры, контрагентов. Сейчас есть возможность угружать вообще в принципе любые документы из 1 с То есть поддерживаются, ну, прям очень хорошая поддержка сейчас у редакции там, Бухгалтерия 3.0, у редакции управления небольшой фирмой, управления торговлей, ну, небольшой нашей фирмы да, называется, и управление торговлей. Uh, тот uh, функционал, который анонсировали сейчас в новом релизе в Дубае, это возможность прямо из Битрикс uh, 24. Почему не в Дубае, 20... скажи мне? Ну это же российский продукт. Почему не в России, не в Москве? Что за хайпажорство тоже со стороны Bittrex, скажи мне? Что денег yeah, много, uh... что ли? Мое предположение было, что новый релиз будет называться Bittrex24. Как сетевики, ничего плохого не говорю к сетевикам, но ну, куда-то едем, мероприятия, Дубай, Турция, там вот это а -а -а. все, майки вот эти, вышиванки хотел сказать. Ну, не знаю, здесь, если бы я называл, я бы называл, может быть, по-другому, но звучит красиво, ярко, богато, что интересно. Я понял. Вот сейчас я до сих пор листаю только на контакт-центре, на самом деле вот по uh -huh. оформлению много действительно всего. Скажи, вот ты внедряешь Какие проблемы? Yeah. Я, ну, по себе знаю, что основная проблема заказчиков, это правильно сформулировать мы, ну, свою мысль, что он хочет и так далее. Насколько это критично перед вообще любым внедрением, там, ЗОХа? Ну, ЗОХа, ЗОХа это отдельно, это больше мы рассчитываем все-таки на зарубежный рынок. Я очень мало действительно в российском сегменте встречал, кто работает на этой площадке, и когда кому-то говорят, что вот есть ЗОХа, я вот мы на ЗОХу, а что это такое? Вот. И вот Человек, у него предприятие, бумажная там рутина, вот это все. Как ему правильно сформули... сформулировать задачу для тебя? Или, может, ты uh -huh. помогаешь в этом, чтобы правильно это сформулировать, чтобы дальше на выходе был результат хороший для компании? Как, ну, в плане автоматизации. В, деле, в большинстве случаев эту задачу заказчик не может сформулировать никак. То есть, это такая работа исследовательская. Потому что часто заказчик видит это вообще там с одной стороны, да, на самом деле у него по-другому это все происходит. Поэтому а, внедрение обычно происходит следующим образом. А, мы встречаемся, да, либо офлайн, либо онлайн с заказчиком, обсуждаем задачи, которые у него в принципе есть, как устроен бизнес, как что работает. То есть я провожу определенное интервью. И уже исходя из этого интервью, я говорю, какие блоки там из Bitrix24 могут быть полезны. То, что можно внедрить сейчас, то, что можно внедрить попозже, да, и, ну, и там дальше обычно заканчивается разработка разных бизнес-процессов и ну, интеграция с другими системами. Вот. Ну, это такая работа постоянная. То есть такой история то, что клиент пришел с готовым техническим заданием, в этом техническом задании а, написано, как все у него работает, как должно работать, как что нужно настроить, ну, это... Из ряда фантастики, наверное. Вот. Ну, по крайней мере, у меня такого не было. Потому что, ну, по идее, если компания может описать все, что, ну, как у нее что должно работать, а, чаще всего она сама может и внедрить. Ну, скорее всего, я так предполагаю. Вот. А так это, ну, в основном, информация, которую приходится вытягивать, ну, иногда прям так вытягивать. То есть именно опыт позволяет находить решение, то есть и подсказывает решение для клиента. То есть здесь критичный момент, да? То есть чем опытнее интервьюер, то есть ты, да, как специалист, угу. тем лучше ты можешь дать решение для компании. Правильно я понимаю? Это прям важно другому Нет обучения какого-то централизованного вот, для всех, чтобы вот, были... обучение есть. Ну как обучение есть, обучение много. Ну, как много, например, документации, да, по битрексу есть, как много видео снято, вебинары постоянно проводятся по функционалу продукта. И ну, начинающие интеграторы они, конечно, еще дополнительно имеют допуск ну, к закрытым материалам то есть, к закрытому обучению, там, более глубокому, как продавать, как это все работает. Но в любом случае, даже когда ты прочитал эту всю документацию, когда ты знаешь продукт в целом, э, ничто не заменит опыт, э, когда ты понимаешь, как, в каком случае, для какой компании, что можно интегрировать, там, внедрить, настроить. Потому что ну, э, как бы сам процесс настройки э, Bittrex 24, я бы не сказал, что он сложный, он ну, достаточно простой. То есть настроить весь основной функционал, там, чтобы все работало, достаточно посмотреть вебинары, которые проводятся, и просто сделать так же. То есть там ничего ну, сверхъестественного нет. А вот э, внедрить какие-то такие ну, дальше вещи, то есть понимать, как правильно даже воронка должна выстраиваться, это чаще всего приходит с опытом. Какие поля должны быть, как они должны взаимодействовать, какие вообще возможности есть у системы. Угу. Есть и это, и, исходя ну, из это этого... Подскажи, вот у человека есть, скорее всего, сомнения по поводу вот таких специалистов, как ты. Ну, mm -hmm. то есть сейчас вот он придет, там денег кучу надо, там непонятно, что на выходе. Человек бесплатно может же попробовать систему, правильно? Я видел там да, бесплатный конечно. тариф. И что вот на yeah. этом бесплатном тарифе он может попробовать? И стоит ли ему вообще начинать, если там компания там от 20 человек, например, или 15 yes. с документооборотом и прочее? Да, я говорю, от пяти можно начинать смело, от трех можно начинать. Ну, вот, есть, ну А что, там, они, что там, они получат тогда, на бесплатном вот... тарифе? Вот мы как-то с тобой говорили на эту тему, что есть ли смысл и не портит ли бесплатный тариф дальше интеграцию системы. Ну, нет, тут важный момент какой. Когда у Bittrex есть возможность подключить бесплатный тариф, да? то есть и он останется бесплатным все время. При этом клиент может подключить специальный демо режим, который на самом старшем тарифе компания будет действовать в течение 30 дней, то есть он в течение 30 дней сможет воспользоваться вообще всем функционалом, ну там с небольшими ограничениями, да, там, которые не влияют на изучение продукта, да, там, для, там на рассылку, например, чтобы спам не отправляли да, с таких порталов. Вот. Но ограничений по функционалу практически нет. И человек может посмотреть все возможности продукта, может постараться настроить, как он хочет, понять, нужно ему это или не нужно. Но опять же, когда, когда ты не знаешь, что может делать продукт, ты не можешь сказать, нужно тебе это или нет. То есть если я говорю, что мы там можем сделать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, и это закроет там, вот это, вот это, вот это, вот это, вот эту задачу вам там или боль, то, ну, конечно, здесь у человека больше возникает ну, мысли в голове, как он это может применить в своем бизнесе. А если он сам это исследует, то тут, конечно, происходит иногда сложности. И чаще всего мы сталкиваемся с тем, что человек попробовал на бесплатном тарифе сам, и в лучшем случае пользуются ну, функционалом, таким базовым, да, задачами, ну, то есть закрывает боль, когда кучу задач он менеджером понаставил, и никак контроль исполнения этих задач у него не идет. crm пользуются, но чаще всего это просто работа с клиентской базой. А, вот. Но продвинутые, хотя ну, попадаются продвинутые клиенты, которые, ну, например, подключают телефонию, подключают открытые линии, ставят виджеты на сайт, ну, это, видимо, те, кто посмотрел все-таки вебинары. И постарался разобраться в системе. Ну и они работают. Но опять же, нельзя придумать, да, то есть что мы еще можем сделать с этой системой, не изучая постоянно эту систему и не зная, какие успешные кейсы вообще есть. Вот Мы, например, разработали, ну, буквально недавно выпустили интеграцию с WhatsApp. То есть сейчас можно писать WhatsApp, и в битриксе, в открытых линиях, будут появляться сообщения, ну, То есть, что... Ну, Mm -hmm. Такое интересное решение, и вот оно, например, востребовано, ну, буквально вчера консультировал клиента, интересно компаниям, которые очень небольшие. То есть там, например, у клиента есть в Инстаграме магазин, или есть там интернет-магазин небольшой, но по сути там только он работает, и работает его менеджер. Но у них очень много коммуникаций, которые связаны с Инстаграм-директом, например, да, и с whatsapp и им бы хотелось это все в одном окне едином учитывать. И при этом там же вести клиентскую базу. И там же смотреть, сколько у них было продаж. А, вот. Ну, то есть даже вот для таких там компаний, 2-3 человека, это может быть таким достаточно удобным решением. Mm -hmm. При этом история все сохраняется, okay. там все остальное. Окей, okay. мы посмотрим. Я, я сейчас, в принципе, да. смотрю, Bittrex24 взяли, ну, прям нацелились на вот этот сегмент, ну, не знаю. Небольших. людей, Тех людей, да, или там семейных э, команд, у которых небольшой бизнес э, и которые там сделали, там, занимаются рукоделием, сделали свой но Ну, как и государство, да, я правильно ну, понимаю, конечно. тоже они взялись за О. этих тортовиков и прочих всех вещей. Вот. Ну, да, да. да а, учитывая, ну, что, что WhatsApp, есть. скажи мне, у тебя есть информация по WhatsApp, насколько это интересно mm -hmm. сейчас внедрять в бизнесы? А, говорят, очень небольшая на самом деле сеть. Большой объем имеет пользователей WhatsApp. И раз ну, да, да, уже. Больше, больше 80%. Да, э, да, и Снг, да, и Битрикс вот пошел в эту стезю тоже. Да, в связи с тем, что тоже забрать сегмент. Э... Ну, не видишь то что касается WhatsApp это разработка именно наша ну то есть интеграция наша то есть мы написали приложение для Bittrex 24 которое позволяет Moment, работать момент. с WhatsApp вот угу. вспоминая Амос в Амос там куча интеграторов и вот кто создает на стороне приложения куча людей сторонних, они не относятся к моей а У вас как? У вас вы сами разрабатываете все интеграции? Вот раз мы начали. Ну конечно, есть магазин приложений, он достаточно большой. вы все сами делаете, да. окей. Ну что там мы, ну то есть как мы партнеры имеется ввиду Я понял. То есть мы, мы вот именно мы разработали вот это решение, чтобы WhatsApp работал в открытых линиях. То есть все, это наше решение, Давай, давай сейчас тогда... И в случае других партнеров, которые разрабатывают другие решения. Окей, давай сейчас тогда по Битриксу мы закончим. Мы сейчас перейдем да. на Зоха. К Диме дадим слово, а Дима скучает. Вот. А, Дим, один вопрос у меня. Вот все, что сейчас сказал Евгений. Мы можем подвести черту и сказать, можно сделать на Зоха. Вот все, что он сейчас да. говорил. Чтобы мы не повторялись просто. Я детали э, ну, не смотрел, как бы не изучал, но в целом, в принципе, это все реализуется за одним исключением э, Тем, что, м, наверное, не будет такой э, русскоязычной поддержки, достаточно хорошей, да, массовой, э, чтобы поддержать именно ну, сам продукт. То есть, поскольку у нас есть э, там, широкая сеть партнеров русскоязычных, то, соответственно, там есть и поддержка, и обучение, и вся вот эта вот, экосистема э, поддержки э, продукта. к сожалению... На русскоязычном пространстве не так много обучающих программ. Там мои программы там есть, допуст, еще там коллег, но в принципе их там ну, не так много. И, наверное, это единственное поключение, да, чем экосистема. Но если, вот, скажем так, присоединиться к тем или иным сообществам, где это все постоянно разбираются, набираются кейсы, то, я думаю, этот вопрос можно будет решить. Здесь, как Евгений правильно сказал, важно именно смотреть кейсы, разбирать, как они получились, как их повторять, и вот это, наверное, будет самым важным ключевым моментом, чтобы получить успех именно по внедрению продукта. Ну, то есть, правильно я понимаю, что Зоха она больше ориентирована все-таки на западные компании и людей э, в компании, которые так также ориентированы на IT, запад, туда вот это все. То есть, ну, да, если говорить про российский рынок, то, скорее всего, да, то есть тот, кто хочет выйти на международный, международный рынок, скажем так, показать свой продукт, встроиться в различные маркеты, различные модели, маркетплейсы, то это будет сделать наверное, намного проще, потому что есть большая сеть партнеров, которые уже написали эти интеграции, модули, и они в принципе подключаются буквально там двумя-тремя кликами вот в битрекси ну наверное нужно будет разрабатывать я думаю к евгению можно будет обратиться я думаю не... любой модуль но мы вот сейчас, мы сейчас показываем Zoho сайт, а, здесь вот, а, ну, на странице L Apps, ну, то есть а, где полностью по блокам а, у нас расписано, что Zoho предоставляет. В принципе, на самом деле, друзья, мы говорим о том, что и Bitrix24, и Zoho, они а, продукт ну, в себе, то есть вы заводите компанию туда и там все делаете внутри. Вот, но надо перед этим, наверное, разобраться, что вам ближе вообще. А, в принципе, мы тут сейчас не про то, что там кто лучше, да, мы про то, что а, под ваши задачи, что лучше подходит. Вот, и сейчас вы можете смотреть, то есть у нас есть а, вот маркетинг и продажи, то есть тут тоже CRM, социальная сеть, а, ну, куча блоков, которые можно разбирать до бесконечности, финансы, а, e-mail, дальше как это, рекрутинг, да, human resources, вот, IT helpdesk и custom solution. Вот куча всего. И, Дим, вот скажи, сколько... Чтобы, чтобы проще было, да. я поделюсь на несколько блоков вот всю эту, эту систему золка. То есть первый уровень, так сказать, это уровень рабочего офиса, то есть это вот ну, ежедневная рутина, да? то есть это продукт так называемый, это рабочее место, да, и там это как бы идет набор приложений: работа с документами, с, этими, с таблицами, презентация, это инструмент корпоративный портал, где можно общаться там, с коллегами, с сообществом там, и так далее. И, uh, да, да, даже, знаю, да, что, там, я открываю, uh, я открыл Workplace, открыл. Uh -huh. Вот, соответственно, uh, yeah. это вот такой стартовый блок, с которого, в принципе, все начинается. То есть нужно где-то создавать документы, нужно где-то общаться с ними там, и так далее. И, в принципе, то есть это вот тот самый продукт, который полноценно заменяет uh, Google, uh, Google Apps, uh, Google, uh, G Suite, и, в принципе, даже если сравнить нет, то он получается там чуть-чуть много дешевле. Плюс здесь это почта, это встроенный мессенджер клик, через который можно соответственно, общаться. И инструмент именно для там, запуска и проведения обучающих вебинаров и так далее. То есть это такой комплекс, который, скажем так, запускает работу офиса. Ну, из-за команды а, небольшой. Дальше уже к этому ядру уже подсоединяется CRM, подсоединяются другие модули, которые необходимы. То есть, ну вот базово, скажем так, все начинается именно у центра. Также есть еще отдельное решение там, для рекрутинга, отдельное решение там, для создания индивидуальных приложений. То есть, до того, что можно там, создать приложение, то, которое нужно заказчику, а, и его портировать на мобильный устройство. Ну, например, ну, насколько, насколько я знаю, очень много На самом деле мобильных приложений Сделано на базе, на базе именно Зоха Ну вот, если посмотреть ну, У самого Зоха У самих есть огромное количество Мобильных приложений там их, Больше 50 даже, по полсотни, Да, а, кстати а, вот Вся экосистема также сделана на мобилку а, Жень, подскажи По битриксу тоже есть эта история То есть полностью зеркало есть на мобилках Или есть только десктопные yeah. решения ну, есть приложение специальное. Ну, для мобилок, да, которые можно с телефона все контролить, как будто ты возле компьютера. Правильно я понимаю? Все окей? Ну, процентов на 80 это ага, можно делать. Окей. Понимаем, так. что большой портал, да, и много функционала разного, его просто в мобилку весь запихнуть ну, почти невозможно, наверное. Да, это лишь рабочее место мобильное, есть, которое позволяет ускорять какие-то процессы работы с системой. То есть не надо думать, что если есть мобильное приложение, то программа, то оно, соответственно, будет полностью заменять доступность. Так, да, конечно, это все на самом деле это такой миф, мне кажется, что это миф, вот эти все автоворонки, автоматизация, в плане того, что вот сделал и пошел курить. Все равно надо работать даже с этой автоматизацией, даже с этими автоворонками, докручивать постоянно. Но это Беспрерывный процесс. Мне кажется, это миф реально. Вот что у вас? Какие мысли? Мне кажется, ну... Вот у меня есть опыт создания э, порталов без людей. Вот, и, и, я думаю, как раз эта история про это. То есть, где нужно Чем развернуть систему, это? подключить все модули, запустить и дальше уже О, отслеживать, да. чтобы она постоянно работала. Это, кстати, вот слово, слово внедренцев, наверное, да, вот Зоха, Битрикс, вот это, развернуть, вот это. давайте Разверну, развернем площадку, да. давайте развернем там вам, мы недавно с Дмитрием общались по поводу WordPress, он говорит, давай мы тебя развернем там вот раз и развернули. Ты знаете, вот мне вспоминаются компьютерные игры, когда это, кидаешь там таблетку какую-то из нее, херак база. Ну, в принципе, так, наверное, и происходит. Что говоришь? Это, это, ну, так оно и есть, на самом деле. Я да, да. на самом деле так вот эти вот платформы с, ну, с некими мирами, то мирами. Есть, есть миры, там, в которых мы живем, есть параллельные, миры, есть виртуальные, есть мир Амбитрикс, есть мир Узоха, и вот везде все по-разному. В принципе, там механики плюс-минус одинаковые какие-то там отдельные там порталы, там плюс-минус одинаковые, там модули одинаковые, но все-таки это неры разные, и потом как бы, момент заключается в том, что где находятся эти порталы между этими мирами, и как можно вот пользователей, скажем так, объединять между этими мирами, то есть это вот как раз вот ключевая задача как раз интеграторов, разработчики, то вот, раз позволяет вот Объединять там различные экосистемы. Вот да, просто... интеграторы как раз вот являются всеми магами-волшебниками, которые да, да, да. вступают в тот мир и, и делают это чаще всего безболезненно. Вообще, по функционалу, ну, действительно, там, что ЗОХ, что Bittrex 24, они очень схожи тем, что много разного функционала, и его можно применять в компаниях. Там, например, вот мне в ЗОХа нравится тем, что можно эти приложения делать разные, именно, ну, по сути, как конструктор, да, правильно, я говорю? Вот. И. Про продукт Креатор то да, там как-то да. да, Ну, достаточно интересный продукт, я его некоторое время изучал. У Битрикса можно, например, разрабатывать там сайты, ну, лендинги можно разрабатывать. Сейчас интернет-магазин в бейте. То есть, там, в принципе, можно ну, большую часть бизнеса сразу заворачивать ну, ну, через одно решение. Вот. Ну, опять же. Надо смотреть, какие задачи, да, то есть, может быть, для клиента лучше сделать там, разработать сайт с нуля. То есть там на той же платформе, например, один из да, либо там на WordPress, либо на каком-то другом инструменте. Может быть, вообще с нуля все написать. А может быть, ему достаточно просто будет для того, чтобы запуститься быстро да, и проверить гипотезу. Сейчас время и гипотез, по сути. Ему достаточно будет сайтов 24 из ну, комплекта Битрикса потому что мы там сразу можем разместить форму, эта форма сразу у нас прокидывается в CRM, там сейчас функционал подключается, новые CRM аналитики, ну, появляется в Bitrix24, уже там выпустили часть этого функционала. То есть ну это в принципе такая, получать замкнутая экосистема, в которой можно достаточно быстро разворачивать решение и работать. А что, так можно было, я что ли? На, на решениях. То есть платформа, понятно, она умеет все, но ключевой вопрос заключается в том, что в том или ином сегменте, то есть насколько хорошо эта система там решает там, те или иные задачи. Если говорить, там, допустим, про привлечение инвестиций на международном рынке, то у Зоха есть там, отличное там, решение, которое интегрируется там, с платформой, которую вытаскивают лидов. И, грубо говоря, то есть, ну, я в СРМ могу наполнить тысячу-две тысячи лидов, с имейлами с контактами там, с организациями то есть, и наполнить то есть, уже базу для там, работы отделки отдела, да, ты сейчас делишься опытом и... специфики работы со стартапами да правильно я понимаю ну, то есть... ну, да да если говорить про стартапы если говорить про российские компании то там, допустим именно, вот, интеграция с 1С там, либо еще какие-то там необходимые модули то в ЗОХА ну наверное их наверное не будет то есть, их можно написать их нужно сделать но это время это время на интеграцию это Время, как раз вот на, на разработку этих решений. То есть, э, у Bitrix, скорее всего, они будут уже реализованы, то есть включаются там, например, есть, так же как, там, например, там, знаю, там, коммуникация через Контакт. Да? Она есть, она интегрирована, можно пользоваться. А, Zoha, ну, в Охе нет, как раз в Контакте, и, соответственно, ее можно написать, если есть такая задача. А, вот, но если так говорить о вот, других какие-то там смежные решения да, привлечения инвестиций либо еще чего-то, то, то ну, здесь нужно смотреть, какие есть интеграции, как они работают. И, грубо говоря, берется платформа, смотрится, какие сегменты, какие решения то есть на ней уже реализованы. И то есть, ну, заказчик может посмотреть, какие кейсы есть внедрение этой платформы сложных к рынка. И если они устраивают, то можно их повторить и их достаточно быстро а, развернуть. нравится это слово. Да, да классное Разверну, слово. Да. Ну оно классное. А что, давайте мы вам развернем IT-платформу. Как О, маркетологи класс. мы упаковываем, да, как интеграторы да. мы разворачиваем. Да, да, да. И знаете, какой хотелось бы вот завершить наверное нашу дискуссию, каким Наверное, по желаниям предпринимателям, владельцам бизнесов, да, вот там есть Женя с Bitrix24, есть Дима. Если Дима еще до сих пор занимается внедрением, а не, не сам уже внутри этой системы работает, что вот чтобы сначала к вам идти, что нужно подготовить, чтобы проще было и не так болезненно вот это вот внедрение, вот это, то ли Bitrix, то ли Zoha как надо готовиться, что надо с собой иметь, какие чемоданы денег? или документация Что? Вот ваши Я личные сказал, по что, наверное Будет достаточно начать с Google-таблицы, в которую всю информацию можно будет перетащить. Контакты, записи, там какие-то там обрывки там, данных, и еще что-то. Если это есть в цифровом виде, то это можно будет проще уже привести там, в систему. Если этого ничего нету это вся информация находится в собственном команды в голове, только, ну, на самом деле, То есть ты рекомендуешь, а перед тем, как что-то автоматизировать, надо с каждой единицы, которая находится в компании, из головы вытаскивать все бизнес-процессы на бумагу? Ну, да, это, да, ну Руководство. Это бы, то есть как то, что работает, да? У всех там, допустим, в голове там великолепные идеи, когда в голове все понятно, все прекрасно работает, а начинаем на практике все получается, что из головы достаточно... Ну у нас рубрика-то какая, Дим? У нас рубрика «Издеть не мешки ворочить, понимаешь? У нас в голове куча всего, мы можем тут говорить удивительные вещи, как только работа придет, сразу все расставит на свои места, вот. Жень, ты что порекомендуешь? Ну, у меня процесс примерно так же. Я стараюсь сначала провести какое-то водное интервью, и именно из этого водного интервью становится понятно, а что же там готовить, а что же там нужно тащить. Потому что там, ну... Мне нравится вообще история, когда приходят, да, например... Клиенты говорят, да у нас вся клиентская база готова, там в Excel все заведено, все умеем, знаем. А после этого мы подключаем просто ну, телефонию, подключаем туда имейлы e и начинается у нас куча лидов, который без контактов, а что это залит? А, ну вот это вот я там не внес, да, а вот это что у нас за звонок пришел такой? Это, ну, типа, существующий клиент, а, ну почему не внесен? Ну и так далее. То есть очень много вот этих коммуникаций, которые менеджеры просто в работе своей не замечают. То есть они, ну, работают, да, ну, фамилию поменяла там, да, ну, телефон сменился на другой, ну, еще что-то произошло. Вот И история никакая не ведется. И собственнику чаще всего вот только после этих моментов становится ну, очевидно, то есть, а какие, ну, какую пользу принесет внедрение, например, CRM-системы. А когда начинаем разбирать бизнес процессы вот Дима правильно сказал, то есть… А, все в голове, все оно очень просто, то есть картинка в голове нарисована идеально, вообще все понятно, как что делать. Как только это начинаем переносить на бумагу, возникают вопросы. То есть начинаем отрисовывать бизнес-процесс, отрисовали, все понятно, все хорошо. Начинаем его внедрять, оказывается, вот это не учли, вот это не учли, вот сюда вот это надо добавить. Потом возникают вопросы, как это на самом деле делится там, по ролям. Ну, стандартные такие вопросы при интеграции, наверное, которые возникают. Ну да, самое главное не бояться, наверное, да, собственникам и кто хочет когда, это делать. Когда и... на бумагу начинаешь приносить мысли, кажется, что вроде бы все понятно. Но потом возникает следующая ситуация. Когда вот бумаги становятся примерно с детом, и они все превращаются в записки сумасшедших, то вот, вот непонятно, что вы с ними делаете, куда и в какую систему засовываете. Вот Только исповедь, просто... исповедь внедрянцев. Слушай, я уже У меня просто далеко стоит процессами, которые можно вот так вот разворачивать. Так что, ребята, кто будет смотреть записи? Предприниматели, бизнесмены вы наши, дорогие, родненькие. Ну, давайте, структурируйтесь сами. Женя с Димой вам, если что, помогут. Ссылки к ним придете. Все ссылки в описании. Вот. И, Дим, ты хотел про метап какой-то сказать, я помню. Да. Договорился наконец-то с Зохо, что говорю, все, у нас в России есть большой комьюнити, кто использует Зохо, можно как бы подключать людей и так далее. И, соответственно, договорился о том, что в Москве в начале июня будет проводить метап, собирать пользователей, соответственно, будем обменяться Поэтому у кого есть желание, интерес. Конечно. Но это у Димы на странице, скорее всего, будет подробная информация, когда будет уже да, точно явки, пароля. В в Остине там сейчас проходит у них ежегодная встреча, они сейчас возвращаются обратно в Индию, я думаю, на неделе там раз уже будет понятно. Да, окей. От, вот. себя, от себя, что да. хочу сказать, мы пробовали с командой много систем, ну разных, от мелких до великих, как говорится, мы пробовали всякие канбаны доски там трелла вот это все мы все это перепробовали в итоге мы сейчас сидим на зоха Коннекте. то же самое но что очень важно в битрексе тоже это есть я посмотрел сейчас по функционалу там это тоже все тоже есть но даже если вы небольшие сейчас я бы рекомендовал вам начинать либо в зоха либо в битрексе все зависит от ситуации можете проконсультироваться дополнительно вот с Женей или с Димой для чего начинать на самых малых парах можно, на бесплатном можно начинать? Чтобы вы имели возможность в любой момент развернуться. То есть, если вдруг вы сейчас маленький, и вы не представляете, что когда вы там вырастете, начинайте с небольшого функционала бесплатного. Но сделайте немножко себе место, оставьте, чтобы вы ну в дальнейшем могли, когда вырастете, не менять систему полностью, а в этой же системе развернуться, как вот любимое слово, развернуть систему уже внутри, только еще больше. Вот это очень важно, мне кажется. Вот. Я почему назоха и сижу... Я, добавил... А... Ну, говорит. Я еще добавил бы один момент, что важно отрабатывать навык именно вот работы э, команды через э, корпоративный портал. Поскольку, как бы когда в офисе все сидят рядом за столом, друг другу передали, так, звонил Вася, там, перезвоним. А, окей, все, звоним уже. Здесь, как бы, вроде бы все понятно. Но когда это начинает история начинает масштабироваться, она начинает просто сыпаться, как карточный домик. То есть, вроде бы сначала кажется, у нас всего три человека, зачем нам через портал общаться. Я скажу так, что нужно отрабатывать навык именно вот работы через портал. Ну вот Культура общения электронного, так. как говорится. Диджитал. вообще общение. Это именно коллаборация именно это То есть все, что вы делаете, нужно обязательно куда-то в системе добавить в какое-то место, страничку еще что-то, описать и, скажем так, пригласить всех других ну, команд, пользователей, именно к обсуждению этой истории. Тогда, получается, ваша работа вся открыта, она видна всей команде, и скорость тогда вот именно разработки работки внедрения, она будет намного выше. А если это вот стараться, да, мы пользуемся порталом, мы постаримся также все, продавать в устной форме, ничего не фиксировать, но работать это вряд ли. То есть для галочки это не работает. Либо как бы да. полноценно переходить уже в цифру, либо уже ну, ну, потому да, что да, при, да. при трансформации уже в более серьезный такой диджитал-проект, uh, да, неважно там, на bitrix 24, либо на Zoha, либо еще где-то, вы все равно столкнетесь вот со всем с этим, что вы посыпетесь при масштабировании. Поэтому надо постепенно уже приучать себя к диджитал-среде uh, да, на Bittrex. Все это, системы все позволяют это делать бесплатно. Вот, есть люди, которые вам подскажут. А, все контакты в описании, опять же таки. Вот, обращайтесь, постепенно Паренький двигайтесь. Я да. сейчас скажу, в маленькие компании, наоборот, внедрять даже проще бывает, потому что там нет вот этих классически сформированных отделов продаж, которые привыкли работать там по наитию, да, не по системе, не по показателям. Угу. И когда компания небольшая начинает внедрять себе CRM-систему и сразу начинает это учитывать, Фиксировать все встречи, заявки все остальное, это ну, прям намного эффективнее, и она развивается гораздо быстрее. И второй момент, опять же, Дима правильно сказал: корпоративный портал очень важен с точки зрения коммуникации, потому что сейчас. Многие команды, ну, мы все знаем, да, они удаленные. То есть мы можем по всему миру находить лучших специалистов и как-то с ними взаимодействовать. Там, по старинке, например, в почте, либо через мессенджеры это делать не всегда удобно и очень часто неэффективно. Поэтому лучше использовать корпоративный портал, все это там вести, учитывать задачи, все коммуникации, что там То есть это, это прям эффективно. И, и даже если пока ну, компания маленькая, даже если 2-3 человека, но ну, вести все аккуратно через корпоративный портал, то есть пополнять там базу знаний, то есть добавлять всю информацию и так далее, в разы проще масштабировать. Открывается этот портал, добавляются туда удаленные сотрудники, там на человек 300-500, и, соответственно, вся эта машинка поехала. Если этого ничего нет, то представьте, как добавить в команду например, 200, даже 10. Аналоговое, как ты говоришь, Дим, да? 200-300 ну, да, аналоговых ну, да. человек. <смех> <смех> чисто юмор такой внедренцы. <смех> есть <смех> цифровые люди, которые внутри, а есть аналоговые, которые еще это на штыкерах, там, на рубильниках, на пару. <смех> <Которым> <смех> еще централизованная, автономная организация, и там как раз эту проблему ну, очень ярко видно. То есть, любой человек может зайти там, на сайт той или иной организации, зайти там, в раздел Вики, посмотреть, как она работает. То есть, грубо говоря, посидеть один вечер, поизучать вот эти корпоративные сети, там, стандартные материалы, и любой человек, кто пришел на этот сайт компании, уже поймет, как она работает. Есть, на следующий день уже может подключиться именно к рабочему процессу. Есть, я скажу так, что все компании сейчас должны не заниматься. Информация. Все, окей. Спасибо, ребят, спасибо Жене, спасибо Дмитрий за выделенное время. У нас как раз мы в тайминг писались. Очень много интересного мы узнали и про Зоха, и про Битрикс, друзья. Все ссылки, ребят, в описании. Если вам нужно посоветоваться, пообщаться по внедрению, все советы, ребят, которые они только что дали, учитывайте и к ним. Вот. Мы заканчиваем. До новых встреч. Еще раз, ребят, спасибо. Жму руку. Диджитал, ну, э -э по диджиталски. Жму вам руку и до связи в Facebook и в других социальных сетях. Пока-пока. Пока-пока.